Апатия, депрессия, чувство вины, чувство вины за аборты. И как это связано с деньгами? И вообще все наши внутренние какие-то негативные состояния, чувства, эмоции связаны с нашими доходами. Сегодня я вышла в эфир специально, чтобы ответить на вопросы моих учеников, которые сейчас у меня учатся в программе ⁇ Возроди себя заново ⁇ где мы учимся ставить цели, находим свою миссию, предназначение. И вторая программа ⁇ это ⁇ Денежные коды 2023 ⁇ И там мы откапываем очень много глубинных вопросов, которые болят у многих людей. Кто-то поверхностно как-то справился уже и немножко полегчало, но у некоторых откаты пошли. Откаты, потому что когда человек начинает идти вперед, то возникают проверки на дорогах, так называемая проверка на вшивость. Потому что люди, которые живут вот в этих определенных своих рамках, у них... Не привыкли жить, как живет. На таблеточках? Хорошо. Зарплата там как-то закрывает потребности? Ну и ладно. В общем, сидим тихонечко и ждем. И вот пишут многие люди, личку пишут. Пишут, мужчина написал. Не могу забыть женщину. Какую, спрашиваю? Свою жену, с которой мы расстались. Хорошо, давайте, говорю, будем разбираться. Мне прямо сейчас вам звонить? Знаешь, вот, то есть люди, получается, вот такие, какие-то как детский сад все равно. Как будто я сижу и жду, пока он позвонит. У меня десятки тысяч подписчиков, и я вот сижу и жду, чтобы он, я, он мне прям позвонил. Я говорю, да нет, сначала вы мне ответьте на вопросы, и я пойму, насколько для вас это важно, смогу я вам помочь или нет. И только потом я вам дам ссылку на оплату, оплату этой консультации. То есть это о, детском, о детской такой безответственности, я считаю, идет речь. Так вот, <смех> апатия, тревога, неуверенность, чувство вины за аборты. Также сегодня я добавлю сюда еще тему обиду на маму, которая гнобила, любила больше там, брата или сестру выделяла больше кого-то в семье, а, а вас меньше меньше вас любила. Это тоже сегодня будет, потому что это тоже связано с деньгами. Если мы держим фокус сейчас про деньги, а смотрите, тут еще будет увязка с самореализацией, с предназначением и миссией. Будьте внимательны и записывайте. Так вот. Если у вас есть бизнес, вы что-то делаете, у вас нету тех доходов, которые вы хотели, вы понимаете, что вы что-то терпите, молчите, ту же боль, обиду на маму, которая грубо с вами обращалась, мало любила, мало дала тепла и нежности. И Многие, кстати, много, много тренингов проходили, но только до сих пор и это висит, это больно, это очень тяжело, потому что, потому что мы приходим в этот мир и наша душа перед тем, как плюхнуться вот туда вот в эту яйцеклетку, чтобы уже превратиться. Да, в физиологию все в школе учили, в институтах. Так вот, она уже страдает. Она не хочет туда идти, потому что жизнь на Земле ⁇ это Бог ее дает, чтобы человек прошел, ее с, прошел определенные испытания, проверки, трудности, и потом он тебе там как бы вознаграждает тебя. Да? Так вот, когда душа приходит в мир, перед тем как прийти в мир, если-то я такое, слышала такую притчу, что душа говорит, я не хочу туда идти, мне страшно. А Бог говорит, ты не бойся, там есть мама, твой ангел. И вот мы все хотим любви, но мы не получаем эту любовь в той мере, в которой мы хотели бы получить. И мама тоже нам дана для того, чтобы мы прошли этот путь, этот трудный путь нелюбви, а дефицита любви и так далее, и так далее. Так вот, апатия, тревога, неуверенность, чувство вины за аборты, обида на маму, низкие доходы. Вот сегодня мы об этом будем более детально и говорить. Теперь смотрите. Смотрю время от времени, кто меня лайкает, кто мне что пишет. Иногда заглядываю в аккаунты, аккаунты своих те люди, которые мне подписаны на меня и так далее. И одна, одна, из, одна из таких вот вопросов, которые я для себя, один из таких вопросов, который я для себя выяснила, я зашла, посмотрела на тех молодых и интересных девушек, которые с детьми, без детей но молодые и очень-очень перспективные картинки ни о чем у меня в украине война и что и что молодая красивая кобыла иди работай иди учись новой профессии иди обучайся и учи и живи как человек войны были есть и будут и нас война еще больше носом макнула понимаете или детки, с детками она сидит, она вся вот, вся прям в детках. Ты же не будешь детками всю жизнь заниматься, ты же не будешь всю жизнь только мамой. Обучись профессии. Вот, например, даже профессия создать автоворонки сегодня, это быстро можно обучиться и зарабатывать, и жить свободно. Кстати, кому интересно, пишите мне в личку, там есть в шапке профиля, под этим видео будут ссылки. И вот пишет она, Надежда, мне одна пишет там, мне ничего не хочется, нету нету, ты там в сторис послала, видели, да? У меня нет э, ничего не хочется, нету интереса, что, что мне делать? Тысь, грызь называется. Захожу на ее страничку, написано бизнес-вумен, э, дети, внуки, фотографии икон Цветочки-лютики, иногда баночки-скляночки, наверное, занимаются сетевым бизнесом. Да вы знаете, сколько сетевым бизнесом можно зарабатывать в интернете, если правильно учиться, обучаться, развиваться? Вы знаете, какой то классный бизнес сетевой, если правильно и грамотно к этому подходить? Да, кто-то и, наверное, сказал, что ты бизнес-вумен, так чтобы соответствовать этой роли, у тебя должны быть соответствующие фотографии, соответствующие картинки. Или пишу сегодня своей хорошей знакомой. Она занимается фотографиями. И она хочет зарабатывать достойные деньги, будучи хорошим фотографом. Но люди добрые. Если ты выходишь, выходишь работать в магазин, или ты выходишь в интернет, в соцсетях, это тоже магазин. Будь любезна, уважай людей. Оденься, подкрася. Не, я так не уважаю. Треба будь вот такой натуральной. Ах ты, едит твою налево. Да что это за жлобский подход, а? Если ты хочешь зарабатывать в соцсетях, значит, будь любезна, пройди курсы соответствующие, уважай людей, причешись, подкрась губы, подкрась немножко глаза. Это неуважение, это элементы неуважения к людям. Неужели это так трудно понять? Или эти баночки-скляночки, вот, вот эта раз, разнообразная продукция, которую мы продаем с вами. Красиво оформленная витрина, но люди идут на людей. Выходите в эфиры, правильно продвигайте страницу, идите учитесь. Не, вон его вот то И вот что такое апатия? Что такое апатия, депрессия, откуда причины? Апатия, депрессия и другие заболевания – это крик тела, что у вас нет своих целей, вы не выполняете предназначение и миссию, и тело вам кричит, внутри бог вас кричит, займись делом и не расслабляйся, не раскисай возле детей, возле внуков. Тело кричит. Займись делом. Война уже показывает, что не надо сидеть и ждать. Если ты имеешь много хочу, желаний, целей, стремишься, у тебя некогда болеть. Многие у меня спрашивают, откуда у детей, там, например, онка. Если, допустим, взрослый человек, у него не закрытые отношения, боли с родителями, какие-то обиды, проклены про родительские проклённые чуть дальше скажу. То, и тут еще понятно, что человек не закрыл какие-то свои дела э, с другими людьми, потому что наши отношения с Богом это наши отношения между собой. Услышьте меня. Включитесь. Не будьте такими детскими детьми. А то на, на страничках у нас тут иконы, мы тут про Бога. А делать мы ни хрена не хотим. У нас на страничках там про молитву там до, до Украины, а сами сидим на попе ровно. И не хотим поставить цель, пройти какой-то страх свой, который не пускают. Так вот, Бог нам посылает испытания, проверку на вшивость, понимаете? Насколько нас хватает. И продолжая дальше. Если про болезни, сейчас закончу эту тему про психосоматику. Вы же знаете, что психосоматика Психа, психе, душа, сома, тело. Что еще непонятно? Тут же уже в этом названии понятно. Кто это понимает? Психе, душа. Из греческого. Сома, тело. Психосоматика. Уловили, инсайт получили. И все. Если вы болеете чем-то, значит, тело вам кричит. Надо искать причину вот тут вот. Что вы тут загрузили, упало в тело, в душу. И вы не закрыли, не убрали, не разобрали, критически не осмыслили, не сделали выводы. И к вам, и в тело это падает. Если тело в этой жизни болеет, страдает, то вы, будучи бедной, несчастной, овечкой, больной, передаете детям по наследству. Понимаете? Поэтому, если у вас что-то болит, вы долго болеете, Значит, вы что-то не то делаете? Или есть какие-то у вас еще не закрытые вопросы с вашими родными, близкими и так далее? Дальше. Если вам 50, 60 и более, и вы думаете, что вы старперы и уже никому не нужны, и уже можно кряхтеть за боль, неправда. Я знаю людей, которые нашли себя и делают... Вот, Вика, легко напоминь, если это... А, Вика. Да, Виктория, Вита. Этот человек делает уникальные вещи, я уверена, что она любит это дело, и я уверена, что она получает за это достойные деньги. Поэтому найдите то, что вам нравится. Вот она, Вита. Вижу, да, витаю. И поэтому те, которые постарше, нечего сидеть в соцсетях, перемалывать, слушать говорящих обезьянок в виде Новосельской, Петровой, Сидоровой. Займитесь делом. Это и есть ваше предназначение. Только надо найти то, что вам нравится. И вам не будет страшно. Выход... Жизнь только в 60, жизнь только начинается, да. Вам не будет страшно выходить в эфиры, потому что вы будете понимать, зачем. У вас будет понимание, зачем. Потому что когда у вас уже закончилось, дитки, дитки внуки, хатка, хлевец, погребеть, и жизни конец, то в 40, 50, 60 уже считают, уже жить кончилось. И они ноют, ноют, уже вот он и бедный, наш Потому что установки такие у нас по советском пространстве. А, вот тут я сейчас живу в Англии, мне война подсказала, куда ехать. Я, честно, вот во всем во всех странах мира была, ну, почти во всех, во многих, очень много посетила благодаря своей онлайн-работе. Но в Англию я так и не попала, потому что она была закрыта. Поехать просто по туристической визе, я думала, чуть позже как-нибудь дойду и до Англии. В Америке уже успела побывать. Правда, не, не в Центральной Америке, в Южной Америке, ну, в Латинской Америке, вернее, но все равно побывала. А вот в Англии нет. И вот я тут смотрю, совсем люди другие. Они выходят на пенсию, они жить начинают по-другому. У них есть время ходить куда-то, двигаться. Они танцуют, они занимаются спортом, они, они занимаются каким-то рукоделием, они встречаются, у них какие-то клубы по интересам. Это совсем другие люди. А у нас уже вот то жизни конец. Это первый момент. Второй момент. Если вы залипли на детях, вы бабушки, то запомните, что своим унылым лицом, своей болезненной старческой программой. Вы негативно влияете на своих детей и внуков. Детям и внукам нужны радостные, веселые бабушки, занимающиеся занимающие собой, а не стонущие, ноющие, ходящие с мешками лекарств. Так вот, апатия, тревога, неуверенность в себе от того, что у вас нет своих целей. Вы выполнили какие-то мелкие цели, родили детей выучили по программе, которую вам втюхали ваши родители, мои родители, ваши. Но они втюхали ровно то, что знали и что умели. Поэтому, заканчивая тему с родителями, перейду дальше чувство вины за аборты. Если у вас сегодня нет достаточных количеств денег, которых вы действительно достойно, вы знаете, что другие получают, кто понимает, что в вашей подобной теме кто-то зарабатывает в разы больше, а у вас этого нет? А ну напишите. Пишите «я и деньги», чтобы вам уже фокусом пошло. Сейчас буду практику давать. Так вот, если вы занимаетесь чем-то, вы, у вас есть какой-то бизнес, у вас есть магазин, вы вышли в онлайн, вы делаете какие-то поделки, вы... Преподаватель, учитель, вы врач, вы психолог, вы что-то умеете делать такое или, или могли бы делать, но сидите и тупите, сидите и боитесь, сидите и у вас в одном месте крутит, значит у вас первое гордыня, потому что страх выйти и сделать то, о чем, допустим, о чем вы боитесь, боитесь критики, правильно? А вдруг скажут, ты что, ну, нормально, Ты не так сделала, не так сказала. Боитесь критики? Особенно видите, как на Фейсбуке у меня, на Инстаграме меньше, на Фейсбуке там много старперов, да им больше неадекватно, там больше у меня людей, которые пришли по органике, и там ну, просто как вам сказать? Ну, есть такая категория людей, которые всегда были, есть и будут. Стадо. Ну, вот стадо. И вот сейчас вот и меня слушают, и будут сейчас тут писать и плеваться. Но если человек, который сидит, ничего не делает, не пишет комментариев, тысячи, две, три, пять тысяч просмотров, а комментариев одни и те же, или гадости пишут, или те, которые ну, слушают внимательно, благодарят и так далее, основная масса не пишет. Но это тоже такая статистика, в общем-то, приходит обычно на консультации, программы, те, которые ничего не пишут. Что вот, чтобы вы понимали, те, кто из вас психологи-коучи, если вы знаете, что люди ничего не пишут, а приходят, они слушают, наблюдают, годами может наблюдать, потом прийти и сказать, я хочу пойти к вам в такую-то дорогую программу, личный коучинг, наставничество. Ну, это тоже нормально. Но, чему я? Что ведь время есть сидеть в соцсетях, читать, читать чужие ленты новостей, критиковать кого-то, осуждать. А идти твои налево, а ничего что можно самому научиться и, и выполнить, выполнить свою миссию и предназначение, быть полезным людям, так не страшно. А страшно с чего? Осудят, раскритикуют. Вот Новосельскую там вот пишут всякую гадость иногда. Так это нормально, я вам скажу. Если не пишут, это плохо. Потому что если все гладенько, тихонько, значит, что-то вы делаете не так. А если вы цепляете кого-то, вот как я там называю жлобами, биомассой, я ж так не считаю. А я, я цепляю так, потому что я считаю, что люди такие, как и, они есть. Но это такой метод я специально цепляю, чтобы расшевелить. Потому что есть полные неадекваты, которые никогда ничего делать не будут. Они ну, просто больные, там психиатрия даже не поможет. То есть, ну, такие люди есть, или просто неадекваты, мягко скажем. Но те, которые просто спят, я их пытаюсь расшевелить. Так вот, я к тому, что в каком вы возрасте, неважно, вы можете свою, свои умения упаковать. А если вы еще в возрасте, когда у вас нет особых умений и навыков, вы можете получить профессию, быстро получить. Например, создавать автоворонки, я уже сказала, учать боти. Это же вообще быстро можно научиться, не ходить годами, там, по каким-то курсам вас человек проведет. У меня просто есть девочка, которая со мной работает. Она просто вас обучит за 10 дней, вы получите профессию. И будете зарабатывать, и свободно чувствовать себя, жить во всем по всему миру ездить, Понимаете? Так вот, если вы помоложе, вы можете обучиться какой-то профессии, а не доставать лайк-таймами или там еще чем-то. Ну неужели вы не можете обучиться какой-то профессии, которая вы будете всегда чувствовать себя пределе с детьми без детей. Те, кто, по постарше, если у вас есть образовалка хоть какая-то, э, с компьютером умеете обращаться, тоже вас это касается, особенно для молодых, для шустрых. Но те, которые постарше и сидят э, сутками сидят, вот. Просто сидят в этих соцсетях, и они отлавливают, они критикуют, они... У таких людей вряд ли, будет, вряд ли будет апатия, тревога. У таких людей вряд ли будет чувство вины. Такие люди выливают свою боль, злость. И вот, вот на таких, как я, например, кто-то выступает еще, да? Но вот те люди, которые боятся выходить, начинать что-то новое, у вас гордыня. Потому что вы боитесь, что о вас скажут. Скажут, да. А если не скажут, то это плохо. Пусть лучше скажут. А вы посмотрите и сделаете выводы. А вы посмотрите и сделаете анализ. Пойдете дальше. Еще раз и еще раз сделайте, Несколько раз сделайте, А потом это будет уже и уверенность. Но, когда у вас есть ради чего, когда у вас есть ради чего вы делаете, есть смысл, есть чтобы что, ради чего, есть миссия, есть... Вот вас это зажигает, тогда все вот эти преграды по типу критики, оно вам будет... Понимаете? Пофиг. Потому что у вас есть ради чего, вас Бог ведет. Эта тема была интересна. Напишите вопросы. Следующий вопрос. Чувство вины за аборты. И еще подверду черту про обиды на родителей. Это отдельная тема. Она вечная, она будет всегда, потому что родительские программы самые тяжелые, самые страшные, самые болезненные, деструктивные, под видом добра, под видом любви родители дают приучают жить в рамках, иди туда, стой там, иди сюда, дисциплина, потому что вот так надо. И они под видом, что так хорошо, под видом, что так надо, они думают, как лучше, и в итоге взращивают раболепного, боящегося ребенка. Выходят замуж, женятся и рожают себе подобных. А мир развивается, мир идет вперед. И нужны миру смелые, адекватные, крутые, крепкие люди, которые будут делать его лучше. Вот почему у меня так, программа называется Звездный коучинг. Я помогаю людям зажить звезду, звезды внутри. Чтобы они зажигали, помогали зажигать другим. Поэтому называется звездные. То есть страхи, неуверенности. Я помогаю брать, проявляться, выходить в эфире, продавать, продавать свои услуги. И даю полностью технологию, что зачем делать, чтобы вы могли за пару месяцев выйти на тот доход, который вам вы достойны. Так вот, тема денег, тема доходов и чувства вины. Чувство неуверенности в себе напрямую связано с наличием денег у вас. Теперь смотрите. Когда человек чувствует свою вину, он находится в позиции «завинил», он маленький. Завинил перед большим. Кто понимает, о чем я? Он маленький, и он завинил. Кто понимает, пишите э, «чувство вины» или «завинил». Откуда эта установка, что вы виноваты в том, что сделали аборт? Общество, религия накладывают таким образом, что человек, женщина в данном случае, считает, что она погубила душу. А теперь два аспекта. Смотрите, душа приходит через вас. Через я пришла через маму, вы каждый пришли. Она уже осознала, осознала душа, зачем она идет в эту лону. Я раньше в это не верила. Сейчас я знаю, что есть такое есть это работает. Бог просто так ничего не придумывает, все для чего-то. Завинил. Да, я, я поняла. Угу. И даже если сделают аборт, она знает, что сделают аборт, она все равно туда идет. Почему? Потому что есть такое понятие, как круговорот от этих душ. ДНК — это научные вещи, уже я много читала про это, сейчас не буду вам тут лекцию читать про науку, почитайте, если вам хотите в интернете, хотите верьте, хотите нет, но я говорю то, что как я имею медико-биологическое образование академическое, я просто так какие-то вещи не говорю пока я это не проверю ни, как говорится, под микроскопом не посмотрю так вот, душа эта, когда шла она уже шла и осознавала просто она забыла но она при тем как пойти, она уже знала, что это ее путь значит, в каких-то других своих жизнях эта душа что-то сделала с другим такое ей нужно было получить бумеранг понимаете, есть такой баланс, карма понимаете, карма. То есть э, все должно заканчиваться любовью. А если вы что-то сделали, оно где-то все равно вернется. Вы это знаете, да? Во всем так. В деньгах так. Вот те, кто обманывают, те, кто берут, э, <coughs> там, манипулируют, обманывают, живут нечестно, оно же им возвращается. Не у них, так у их детей. Поэтому душа, это один аспект. Она выбирала, и она знала, на что она идет. Ей нужно было пройти этот путь. Она получила баланс. Когда я когда-то это услышала, для меня это было дико. Думаю, что за, что за чушь. Но со временем я с этим согласилась. И второй момент. Психологический. Интересно? Кому интересно, пишите интересно. Смотрите. Насчет интересно. Насчет... Психологически. Помните, мы с вами разбирали любое намерение позитивно. Мы разбирали м -м, пресуппозиции НЛП. Кто помнит? Пишите, помню. Пресуппозиции НЛП. Так вот, НЛП это не кто-то придумал, а на самом деле НЛП описали специалисты, психологи и математик. Еще в 70-х годах, американцы. Кому интересно, почитайте, не ленитесь. тоже бакрамтистов тоже да значит и они описали это ту человеческую жизнь которая есть в реальном мире и не описали у кого получается описали у кого не получается и как бы выделили паттерны поведения которые приводят к определенным результатам и на самом деле мы получили и до сих пор еще исследования происходят какие эффективные методики, какие эффективные действия на основании каких мыслей работают и дают, и дают нам то, то или иной результат. Это все про убеждение. Так вот, пресс НЛП, одна из пресс НЛП говорит о том, что любое намерение позитивно. А теперь разберем это с точки зрения аборта. В тот момент, когда вы приняли решение делать аборт. На тот момент вы не знали и не умели по-другому. Вы не знали, почему вы так делаете. У вас наверняка не было, ну вот ситуации, которую я разбирала за время своей практики. Значит, никогда не забуду много лет назад еще до 2014 -го года в вк, помню, я работала еще в вк тогда я, мы пользовались. Была девочка одна очень интересная. Потом она была моей ученицей, такой плотной, из Краснодарского края, по-моему, если я не ошибаюсь. Она заявила о том, что ее мучает, мучает тема. Спасибо вам большое, Вита. Я очень горжусь, что когда-то я была вашим учителем, вы моей ученицей. Вы учитель от Бога в школе. И теперь вы делаете очень красивые вещи. Я когда приеду домой, обязательно куплю у вас э, ваш, ваше красивое изделие. Продвигайте свою страницу и подавайте ваши уникальные вещи. Так вот. Она говорит, меня мучает эта, эта тема, потому что я сделала. И мы начали разговаривать, почему? Значит, она была молодая, Студентка первого курса, она влюбилась, ну и так далее. То есть обычная тема, которая может быть. У кого-то может быть другая тема. Не время было рожать, нету денег нам, нету крыши над головой, еще там что-то. Больше двух не потяну. Да, ну, тут понятное дело, что планирование надо, детей планировать, там, предохраняться и так далее. Но все равно, как бы мы ни, ни, что бы мы ни делали, но все равно происходит нечто, что непредвиденное. И, конечно, это неприятная ситуация, и мы в этот момент мы поступаем так, как по-другому нельзя было. И вот мне сегодня написала одна из моих учениц, что я вспомнила, когда я была молодой, мы еще с мужем были не готовы рожать, я спросила и у мамы, и у мужа, и у свекрови, и никто из них меня не остановил. Вот. И вот типа, типа вот все, на всех она прикладывает ответственность. Это детская позиция, я вам так скажу, если вы сейчас меня слушаете или будете слушать записи. На самом деле. Вы в той момент, тот момент действительно не могли по-другому. А те, которые согласились с вами, не удержали вас, на них никакого греха нет. Ну, может быть, есть какой-то, но это им с ним жить. Поэтому никакого греха тут нет. На самом деле, мои дорогие, вам просто нужно просто попросить прощения у этой души. Так как я учу это в своих практиках. Кому интересно, напишите мне в личку. Я вам дам эти практики. Как попросить прощения у своей души. У, у, того, у той души, которая якобы, якобы вами загублена. Вот так вот нам внушают, да? Но в любом случае, если вас это волнует, значит, это нужно с души снимать. Просить прощения договариваться и отпускать и после этого когда вы сделаете эту практику на работу с этой душой которую якобы вы там да ну не родившийся ребенок после этого нужно пройти другую практику она идет на восстановление и очищение женской силы я дам ее тот кто напишет дам ее за небольшие деньги но бесплатно я ее дать не буду я сегодня, после того, как послушала, провела диалог со своей ученицей, сразу думала, как, я, как ей помочь. То есть вот провожу эфир, и второе, я дам эту практику, после того, как она поработает вот с, вот с этим, с этим абортированным ребенком, после этого дам эту практику. Так вот, я сегодня нашла эту практику, я сама послушала ее, и я так, прямо так восстановилась, такие пришли ресурсы. Я сегодня встречалась, у меня была встреча такая важная для меня. Была немножко расстроена, ну как не расстроена, напряжена, потому что там волнения были. И у меня так прошло все налегке, прям, прям вот прям кайф, кайфище такое было. Поэтому, кому интересно, напишите в личке, я хочу практику на восстановление женской силы потому что у меня в ее нет в топлинке, нет его в профиле, в ссылках. В любом случае, там есть куда обратиться, написать. Очень много сообщений. Очень много. Поэтому ищите, стучитесь, кому надо, да и стучитесь, если надо. Поэтому если есть такие темы, с чувством вины вы маленький человек. У вас всегда будут проблемы со здоровьем, с деньгами. И эти все установки нам загрузили наши родители. Но они это делали не со зла. Да, есть такие мамы ведьмы. Есть такие мамы... Напишите мне в личку, потому что сейчас я закончу эфир, и у меня уйдут ваши комментарии, ладно? А напишите, ну, тем более, вы знаете, куда написать. У вас, вы у меня в курсе, вы знаете, куда написать. И вот, если у вас с матерями кажется, что вы типа простили, вы молчите, вы им не говорите, вы простили им, ну, там, боли какие-то вам были в детстве – но у вас нету столько денег, у вас системы денежные зависли. Значит, вы не, за, не завершили эти вопросы с матерью. Смотрите, <как> мать приходит в эту жизнь для того, чтобы пройти свой путь. Она рожает детей. Вас родила. Но вы выбрали ее. Да. Я раньше думала, это бред какой-то. Честно, я не верила в это. Но мне пришлось очень глубоко покопаться и ДНК, и вот этих причинно-следственных связях разных, слушать людей, таких академиков, высокого, гатунку людей. Поэтому я это приняла. А, ну и очень много других научных исследований я, я читала, поэтому об этом сейчас говорю с уверенностью. Так вот, мать пришла в эту жизнь со своей программой. А вы через мать пришли со своей программой. Но мама — это выше по, по, по иерархии. И если вы обижаетесь на маму, внимание, до сих пор у вас не прошла эта тема, вы не закрыли, вам больно, как она меньше вас любила, не давала вам то, что вы хотели, не заботилась о вас, там, не гладила вас, не давала вам эту безусловную любовь, как да, вот идет душа. Стесня... Ну, боится, а Бог говорит, ты не волнуйся, там есть мама ангел твой, да? а мама ангелом этим не являлась по причине там, своих программ, своих установок, то получается, что вы находитесь во взрослом периоде, биологически взрослом, но живете с учетом ребенка и ваши действия и поступки, как ребенка обиженного. Вы можете молчать, вы можете не говорить, вы можете просто обижаться и плакать, вы можете не говорить, что вы маму не обидеть, вы можете там еще чего-то, как взрослый человек себя сдерживать, но вы действуете, хоть и половозрелая, биологически зрелая особь, но действуете как ребенок, потому что вы живете с позиции как ребенок, а ребенку деньги не платят. специально сделала паузу. Кто получил инсайт? Кто получил инсайт? Поэтому, если у вас сегодня нет денег, столько сколько вы хотите, вы что-то делаете, чем-то занимаетесь, стараетесь, а у вас деньги уходят, расходятся, вы всем отдаете, вы на э, себя не, не выделяете, вы себя в последнюю очередь ставите, значит, у вас не закрытые отношения с мамой. У вас детская позиция по отношению к деньгам и к себе. И вот в денежных кодах мы не только убираем эти блоки, боли, эти все, как и называются, денежные коды 2023, очередной запуск сделала, курс сейчас идет. Поэтому в денежных кодах мы не только убираем эти, эти вот эти установки, а еще по-взрослым учимся управлять деньгами, ставить цели, распределять деньги. Оставлять, там у нас есть практика 6 конвертов и так далее. То есть у многих есть такая тема, получили, отдали, нету денег. Вот, вот просто их раскидали и живем снова до следующей получки. У кого такое есть? Вот ну, нету, нету денег, чтобы они были. Финансовой подушкой безопасности, инвестиций нету. У такого нет. У кого из вас есть инвестиции в криптовалюту, у кого из вас есть. Финансовая подушка безопасности, которая даст на полгода прожить, пока вы находите новую работу. У кого есть запасы денег на образование, на отдых? Кто из вас занимается этим? У кого это есть? Поставьте, пожалуйста. Поделитесь честно. Потому что и у нас у большинства этого нет. И мы удивляемся, почему есть люди богатые. Во-первых, они умеют лицейнт себя. Умеют что-то умеют делать. Они вкалывают, дают пользу людям. Я не говорю про тех, которые воруют, про олигархов. Если вы сейчас будете цепляться за негатив тех людей, которые воруют. Вот там Монако, вот там. Вот там Слушайте, вот специально распускают эту тему для того, чтобы поднять волну негатива, потому что этим негативом тоже кормятся. Кто кормится этим негативом, знаете? Поэтому у них они свое понесут. Но если вы сейчас, в этот период жизни, в 21 столетии, когда столько возможностей, не можете себя обеспечить, свободное передвижение по миру, у вас нет денег на то, чтобы вы могли зарабатывать, жить с детьми, ездить, давать им образование, значит, вы... Живете в позиции ребенка и ждете, что за вас кто-то решит. А возможностей очень много. Поэтому вначале я сказала: вот эти молодые, красивые девушки с детьми без детей там в сердцах там еще так сказала, что вот сидите там, как эти. Сейчас уже не буду так говорить, я уже успокоилась. А вот тебе надо идти и заниматься, искать себе работу, обучаться другое время. Поэтому апатия, тревога, неуверенность, чувство вины за аборты и вообще чувство вины, обиды это детская позиция, нету отсутствия цели, и у вас нет устремления идти наверх. Поэтому те люди, которые много хотят, загружают свой мозг, то, чего они хотят, ставят цели, мечты, выполняют миссию предназначение, им некогда стареть, им некогда болеть. У них время загружено полностью, у них нет апатии. Понимаете? У них не может быть апатии, услышьте меня, или депрессии. Это люди, которые знают, ради чего они встают. У них расписано время настолько, что голову некогда поднять. Другое дело, когда пашут с утра до ночи, а нету денег. Это денежные и не только программы, психотравмирующие вас с детства. Поэтому welcome на консультацию. В шапке профиля, если это инстаграм, фейсбук, и на ютубе будут это видео. Ссылочка будет под этим видео. Ищите способы. Делайте свою жизнь яркой, и только от вас зависит. Бог дает возможности, понимаете? Война, не война. У вас сегодня под носом просто невероятное количество денег. С вами была Надежда Новосельская психофизиолог, психотерапевт, коуч, наставник. Welcome на консультацию моей программы. Всех вам благ. Пока-пока.